Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в микрорайоне Школьный. Микрорайон Школьный находится практически в самом центре города Краснодар. Относится он к центральному гундригородскому округу города Краснодар. Он занимает всего лишь один квартал, небольшой. Ограничит улицей Северной, Она за тем большим домом, микрорайон Школьный. Находится, имеет свое название по улице Школьной. Вот она улица Школьная. В микрорайоне Школьной ведут застройку не только застройщики официальные, да, есть частные застройщики в городе Краснодар. Есть малоэтажное строение до пяти этажей и строят высотные здания. Микрорайон школьный, как говорил уже, старый микрорайон. Здесь есть своя собственная школа. Застраивался он в 90-х годах. Вот, он, вот такой вот он внутри. Школа более-менее новая, в 2006 году построена. Микрорайон школьный, как я уже говорил, ограничится по улице Северной. Ограничивается с улицы Восточно-Кругляковская, улица Щерса. По улице Восточно-Кругляковской, здесь вот, рядом, недалеко, есть свой рынок. Ну, рынок на Восточно-Кругляковской, вот он, можно сказать, находится в этом микрорайоне. Очень ухоженные дворы. А хоть построили, ну, как бы новая застройка в 90-х годах, но они уже довольно таки зеленые. Зелень, как я уже говорил, в городе Краснодар растет очень хорошо и быстро. Вот они из себя представляют.